Добрый вечер с вами снова, снова, снова, снова Шахрос Как говорятся. здравствуйте всем Добрый вечер У меня одно вопросчик к вам, к вам появился Я хотел спросить, это канал на меня оформлено, это мой канал У меня есть сообщения, звонки, спрашивают и говорят, что Меня так не надо снимать, так надо снимать, так снимать Друзья мои, это мой канал. Я как хочу, так снимаю. Если вам не нравится, идите в другое место. В другой канал, я говорю. Ничего не надо. Меня скандали тут не надо. Просто, просто, просто правильно поймите, это мой канал. Что хочу, то снимаю. Кто-то матерился, да? Это не ваши дела. Не вам матерился это. Просто ради прикола. Ради чего-то там. Никто не говорит, что вы такой, вы такой. Просто. Знаете, прикол. Без матом никак сейчас. На это 21 века. Сейчас живем. Так что не обижаемся никого, никто. Друзья, кто меня поддерживает? Спасибо всех. Спасибо от души всех. Ладно, ребята. Все, с вами был Шахрос. Продолжайте подписываться и нажимайте колокольчики обязательно. Ну что вы потеряете? Увидите новое видео, нажимайте кнопочки. Увидите на хорошем э, приколе, там интересное видео. Ну, а, хотела сказать, в следующий раз будем мы сам-со готовы. Мы сами готовим первый раз. Мы недавно и вообще не делали. Но видели как делается. Но мы хотим своими руками делать. Но скоро увидите... И, думаю, у нас получится. Кто хотят, видеть смотрите. самса это, я думаю, для меня это самса это очень хорошая еда. Я люблю это самса все время. Ну ладно, ребята, с вами был Шахрос. Видите, самса как готовится в следующем видео. Не, не, не знаю, когда будем делать самса, но на этой неделе точно будет, на я думаю. Ладно, до свидания, до следующего видео.